Друзья, всем привет! Сегодня я подготовил для вас подборочку из четырех самоделок, которые я хоть и не так давно делал, но за этот период у меня уже сформировалось мнение. И теперь я могу рассказать опыт, так сказать, эксплуатации. Расскажу, как я их делал и вообще поделюсь своим мнением с вами. Так что желаю приятного просмотра. А начнем с первой самоделки. Для нее подготовим заготовки из брусков 40 на 40. Для начала я их разметил. И наделал отверстий. А далее все собрал и скрутил. Думаю, на видео будет все понятно. Получаются вот такие длинные столярные струбцины, или ваймы. Некоторые ребята писали о недостатках таких вайм, сделанных из дерева. Потому что столярный клей прилипает к таким ваймам, и склеиваемую заготовку проблематично потом будет достать. Я вышел из этого положения, просто подстелив полиэтиленовую пленку. Деталь тогда легко вынимается, так что берите на заметку. А так ваймами уже неоднократно пользовался и остался очень доволен. Буду и дальше пользоваться, советую и вам сделать себе такие. Делаются они довольно просто. Следующей самоделкой, о которой хочу вам рассказать, я вообще пользуюсь постоянно. Вот реально очень удобно. Для самоделки нужна будет металлическая линейка и пара небольших досочек. Предлагаю вкратце посмотреть процесс изготовления. Вот, собственно, получился такой измерительный инструмент. Делать разметку с помощью такой штуки в несколько раз проще. Например, надо отметить ровную черту на определенном расстоянии от края, в моем случае фанеры. С помощью такой самоделки это дело 5 секунд. Или еще я часто пользуюсь этой самоделкой, если мне нужно сделать разметку под саморезы. Выставляю линейку, например, на 2 сантима и делаю одинаковую разметку. Очень удобно и экономит кучу времени. Как раз с помощью этой штуки сделал следующую, не менее полезную самоделку. После нанесения разметки сделал отверстие и подготовил еще пару деталей. И в итоге сделал вот такие штуки. А затем сделал вторую часть. Туда они и будут устанавливаться. Затем все покрасил и прикрутил к стене. Сначала вторую часть, а затем установил туда вот эти штуки похожие на корзинки. Ну а потом в них вставил банки от детского питания. Теперь все саморезы у меня хранятся в удобных баночках вертикально на стене. Удобство в том, что при открытии такой хранилки имеется доступ ко всему, что есть. Это если надо набрать немного саморезов разных размеров. И не надо дергать по одной банке, если бы они стояли, например, на полочке. А при необходимости можно взять нужную банку с собой. Ну и напоследок, будет вот такая самоделка из бруска 50 на 50. Требуется просверлить в ней два отверстия и распилить по диагонали, как на видео. Дальше в хостоварах покупается вот такая трубка, и от нее отпиливается два небольших кусочка. которые потом вставляются в эти самые отверстия в нашей заготовке. Излишки обтачиваются или спиливаются. Далее заготовку красим. И получаем вот такой кондуктор для засверливания под углом, чтобы потом вкрутить саморезы. Таким образом получим крепкое и красивое соединение. На этом на сегодня все. Вот для эксперимента решил сделать сегодня такой выпуск. Хотелось рассказать, что самоделками, которые я делаю, пользуюсь. И они исправно работают. Какими-то чаще, какими-то режими, но пользуюсь. Ставьте лайки, если видео показалось вам интересным. Также попрошу написать комментарий по поводу, понравилась ли вам такая подборочка или не очень, чтобы понимать в будущем сделать еще что-то такое или не сделать. Также не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Желаю вам хорошего настроения и всем пока!